Очищение кишечника семенами льна с кефиром. Семена льна для похудения. В этом небольшом ролике я расскажу, как очистить организм семенами льна с кефиром. Не переключайтесь. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Асютич. Семена льна для похудения – безвредный продукт, который не позволяет жирам накапливаться в организме и обогащает его полезными веществами. Таковыми являются растительные белки и волокна, минералы витамины группы В. и зерна – это источник жирных омегакислот, поэтому ими с легкостью можно заменить цветную пищу. Как известно, большинство проблем со здоровьем обусловлено неправильной работой кишечника и желудка. С помощью себя на льна можно очистить организм и улучшить работу кишечника. Очищение кишечника семена льна с кефиром отличается своей полезностью, так как кефир содержит необходимые для кишечника бактерии. Кроме того, очистка семена льна и кефиром обладает противогрибковым глистогонным действием, помогает избавиться от каловых камней и шлаков. Предлагаю вам два простых и вкусных рецепта с кефиром для чистки кишечника. Первый курс рассчитан на три недели. В первой неделе нужно смешать одну чайную ложку размолотых кофемолки семян со 100 граммами кефира, принимать вместо завтрака. Со второй недели в те же 100 грамм кефира добавляю 2 чайные ложки семян, с третьей недели 3 чайные ложки семян. Второй курс продолжительностью 4 недели. Смесь принимать на завтрак. Первую неделю готовить так. 10-15 грамм семян льна или молотых семян смешать со 100 граммами кефира. Следующие 7 дней 20-30 грамм семян на ту же порцию кефира. Третья неделя 150 грамм кефира, 30-45 грамм семян. Четвертая неделя с такой же дозировкой. При очистке семенами льна по любому из указанных выше рецептов следует придерживаться некоторых правил. Длительность курса очищения не меньше, чем 10 дней. Затем следует сделать десятидневный перерыв. Если это нужно, снова повторить курс. В этот период исключить сладкое кроме меда, мучное и алкоголь. Питаться нужно правильно. В меню должны быть преимущественно овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты. В период чистки обязательно пить воду до 2 литров в день. Если зернышки не запить большим количеством воды, плоды не разбухнут в желудке и не дадут желаемого результата. Результат чистки может проявиться через 6-7 дней, но курс нужно обязательно закончить. При данном способе очистки за месяц можно сбросить до 2 кг веса. Похудение происходит за счет очищения организма. Для лучшего усвоения фитопродукта диетологи советуют съедать его в измельченном виде и запивать также большим количеством воды. Молотые семена быстро перевариваются пищеварительной системой, но перемалывать их нужно непосредственно перед потреблением. Замачивать льняные плоды накануне приема не рекомендуется. Если вам понравились мои советы, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!